Всем привет, с вами Александр. В этом коротком видео расскажу об одном из лучших жилых комплексов в Калининграде. Это комплекс Рыбная деревня. Находится в центре города, как уже догадались, около Рыбной деревни. Расположение комплекса отличное, в центре города. Добраться можно куда угодно без пробок. Живя в этом месте, вам даже не обязательно каждый день ездить на машине, вы можете по своим делам пройтись пешочком. Потому что жилой комплекс Рыбная деревня находится в принципе в центре города. Конечно же здесь не дешево, я расскажу вам немножко о ценах, которые выписал с объявлений на Авито. Например, в первом корпусе, который самый ближний к рыбной деревне, однокомнатная квартира 60 квадратных метров на втором этаже шестиэтажного дома с черновой отделкой стоит 7 миллионов 300 тысяч рублей. Это, конечно, не дешево, но все-таки это центр города в туристическом месте. Двухкомнатная квартира в первом корпусе от рыбной деревни 78 квадратных метров. Второй этаж семиэтажного дома 8 миллионов черновая отделка. Трехкомнатная квартира в первом корпусе от рыбной деревни 123 квадратных метра. Шестой этаж 8-этажного дома черновая отделка 15 миллионов рублей. 15 миллионов за трехкомнатную квартиру. Так что, если у вас много денег, вы можете спокойненько их здесь потратить. купив трехкомнатную квартиру за 15 миллионов рублей. А теперь расскажу о ценах на квартиры во втором корпусе. Однокомнатная квартира 58 квадратных метров. Видел на ВИТО несколько вариантов. Цена примерно 5 миллионов 600 тысяч рублей. Черновая отделка. Двухкомнатная квартира 76 квадратных метров. Пятый этаж семиэтажного дома 7 миллионов 918 тысяч рублей Черновая отделка Сдача дома 1 квартал 2022 года Делитесь этим видео Со своими друзьями и знакомыми Которым может понадобиться эта информация Ставьте лайки, ставьте дизлайки Подписывайтесь, подписывайтесь, нажимайте колокольчик Всем пока, с вами был Александр